Привет! У меня тут между консультациями нарисовалась пауза, буквально несколько минут. Я сейчас поеду в другое место, и хотела с вами поделиться вообще совершенно серьезной вещью и удивительной. Наверное, какое-то осеннее обострение. Ко мне обратилось трое разных вообще совершенно людей с разными запросами на консультирование, но совершенно с одинаковой, в итоге, такой определенной проблемой. Да, не проблема, я не люблю это слово, но вопрос, который мучает всех троих. Разочарование. Когда человек говорит, я вот, у меня были определенные ожидания, я вот думала, что вот будет так, а оно получилось на самом деле по-другому. А все почему? Потому что человек повел себя не так, как я ожидала, ожидал. И вот у меня произошло разочарование, страх перед последующими событиями, делать что-то или не делать или как делать и, ну, и так далее. То есть там очень много всяких возникает побочных эффектов от разочарования. Так вот. Кто-то это узнает к концу жизни, кто-то на этом обжигается, понимает с первого раза, кто-то это впитывает с молоком матери, кто-то это узнает случайно. Но есть такая хорошая мудрость, уж не знаю психологическая ли, но жизнь показывает, Для того, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Если говорить уже именно с психологической точки зрения, не навешивайте на людей своих ожиданий. Ваши ожидания – это исключительно ваши ожидания. И человек, с которым вы общаетесь, с которым вы в сотрудничестве, с которым вы в партнерстве, с которым вы, может быть, вступаете в отношения, он не обязан соответствовать вашим ожиданиям. И вот это вот, вот эти неоправданные ожидания и есть разочарование. Теперь, если мы возвращаемся к психологии... да, то, то мы таки... Я таким простым языком говорила. Да? А если возвращаемся к психологии... Для того, чтобы не испытывать разочарования, для того, чтобы не испытывать вот этих тяжелых переживаний по поводу неоправданных ожиданий по отношению к другому человеку, Думайте ну, вот, о себе, о своих мыслях, оценивайте свои мысли, озвучивайте свои мысли. <космотствие> не ждите того, что, человек от вас не... Не... что вам человек не обещал. Мало того, <смотствие> ждите, что человек может отмочить абсолютно все, что угодно. Потому что люди не должны соответствовать вашим ожиданиям. Ну вот так. Вопрос. Ожидания меня очень сильно подводят, пытаясь перестать что-то ожидать. Смотрите, не перестать что-то ожидать. Да? Надеяться на лучшее всегда – это классно. А просто, как сказать, не перестаньте ожидать что-то, а ждите абсолютно любой, любого разрешения ситуации. Да? То есть, и когда мне говорят... Он такое сделал, или она такое отмочила. И как она могла? Я вообще такого от нее не ожидала. Там, подруга, я с ней 20 лет продружила. Я никогда не могла от нее вообще подумать, что она так сделает. Сделает. Ну вот, вот такая вот природа у человека. Каждый человек способен на все, что угодно. Поэтому для того, чтобы потом сердце не болело, да, не болела душа будьте готовы к тому, что любой человек способен на все что угодно». И, мало того, каждый человек руководствуется самыми лучшими намерениями. То есть он это делает не, потому, что... ну, не для того, что он специально намерен сделать какую-то гадость, а ну, вот, ему так вот видится правильным, хорошо, так и должно быть. Ну, вот, вот так. Это такая вот природа человеческой сущности. Поэтому еще раз краткое резюме: для того, чтобы не разочаровываться. Не надо очаровываться, потому что наши ожидания это исключительно наши иллюзии по отношению к другому человеку, который к другому человеку не имеет абсолютно никакого отношения. И вот еще одна такая вторая вещь, которую я очень люблю говорить: я говорю ее на каждом тренинге на каждом вообще при каждом любом удобном случае. Пока мы помним, что наши отношения к действительности не имеют к действительности никакого отношения, тогда все получается ну вот ровно, потому что за все несем ответственность мы, за все, что с нами происходит, мы несем ответственность. Я несу ответственность за то, что происходит со мной. И тогда все становится на свои места и жизнь вообще становится управляемой. Счастливой, красивой, комфортной. Все вообще удается в жизни. Тогда, когда каждая дает себе в этом отчет. Вот так. Так что желаю вам хорошего дня. Не могла с вами не поделиться этим. Будьте довольны и счастливы. Так, вопрос: как перестать циклиться на муже? Виде его ошибки и промахи и начать менять свое сознание я вот просто приглашаю вас на свой марафон автор жизни он начнется завтра завтра стартует первое пробное занятие у вас будет неделя бесплатная вы за эту бесплатную неделю сможете определить подходит вам этот марафон или не подходит вот это ну, как бы, вот перестать циклиться на мужа, это вопрос не, не одного дня, как говорится. Да? Приходите. Посмотрите, если вам подойдет, останетесь и получите ответы на очень многие вопросы. Это не есть ограничивающее убеждение. Что именно ограничивающее убеждение? Наоборот, когда вы ждете, что любой человек может все что угодно, это как раз наоборот, очень сильно расширяет ваши возможности. и как вариа... Вариа... вариантативность событий. То есть, наоборот, их становится настолько много, просто безгранично. Я не говорю о том, что ждите подвоха от каждого человека, боже упаси. Я вот как раз не это имею в виду. Я имею в виду, что каждый человек способен совершенно на любые действия и поступки. Все зависит исключительно от нас. Наша жизнь в наших руках. Светлана Пушкина. Да, благодарю. Окей, okay. до скорых встреч. Приходите на марафон. Всего хорошего, пока.